Миша, тебе задание партийное. Я сегодня, знаешь, сколько нас задавался? Ты просто не знаешь, что сегодня было. Ты не знаешь, что мы нашли. Вы нашли это. А вот что мы нашли, этого ты не знаешь. Что вы нашли? Ну? 40 метров. 40 метров. А это, короче, Турецкий Пкин. 40 метров. Замык. Дно. Ледяная пробка. Ну, земля, Никогда ну красиво, вечно. вертикальные камины, такие красивейшие. Просто такие вертикальные перья прямо. Поехали, мы едем. 1700-1750. Здесь особенного вид нечего. Ну анихма, интересно, очень познавательно, несколько не пожалели Это понятно. Там только сам. тоже самое. Везде, где мы сейчас сегодня были. Лекарств, везде э, рельеф примерно такой же. Марсианский. Понятно, да? Миша, нам это понятно, так нам непонятно, кто будет лазать вот на сеанску дырку. Мы, короче, забили меньше, чем 40 метров не И это все вот так вот одно на другом. Ты сидишь на острове, просто натуральный остров. И вокруг тебя такие сороковки бум Ты сидишь на острове. И все они затыкаются приблизительно на одном уровне. Замыли. Земляной ледовой пол. Задачу выполнили. Я говорю, слушай, сами. Они съездили нам туда. Куда мы с Сивисом поехали, там дорога в деревню старая, Сивис сказал, что она параллельная этой. И мы по ней поехали. Какие кар! Какие кар! Долины висячие. Не вот так вот хребет, а вот более вот Висячая долина. И как? И Саня такие, там, такие провалы, были. У нас полтора дня. Не-не-не, я бы лучше в каждом районе понемножку поработал, чтобы знали а, про. О, о Мы голодные, ужас! Саня, вместо хуй с ним надо говорить -б -б -б -б в этом в записи.